новости на телеканале «Деловой клуб». В студии Шуаева, основатель Шуаева Холдинг. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Молодые предприниматели собрались на съезд опоры России. Роман Тимофеев запустил школу языка для мигрантов. Сергей Антонов стал совладельцем бара «Повторить». А теперь подробности. 26 апреля в Москве состоялся федеральный съезд молодежного предпринимательства, куда приехал наша делегация из Опоры России Санкт-Петербурга. В течение двух дней актив молодых предпринимателей из 26 регионов работал на всероссийской стратегической сессии в подмосковных мытищах. Комитет по молодежному предпринимательству «Опора России планирует расширить сеть до 45 регионов. Центр помощи мигрантам. Тут ждут предприниматель Романа Тимофеева. Открыла школу для обучения русскому языку гостям из ближнего Зарубежья для обучения вместе с детьми. Взрослые будут изучать язык для жизни и работы, а дети – для комфортной адаптации в российских школах. Мини-группы по 10 человек начнут регулярные занятия уже в эти выходные. 5 апреля наша компания праздничных услуг «Шоколадная мечта» Провела благотворительный мастер-класс для детишек онкогематологического отделения поселка Солнечное. Мастер-класс удался на славу. Дети их мамы готовили яблоки в карамели, фотографировались и смеялись, забыв в этот день о болезни. За подаренные часы счастья компания Ирины Шуваевой получила благодарственное письмо. Но улыбки – лучшая награда. Основатель Абдулов-групп Руслан Абдулов – провел первую телеграм-конференцию по инвестициям. В течение двух с половиной часов в отдельном чате Руслан рассказывал, как вышел на пассивный доход в 100 тысяч рублей и куда планирует инвестировать до конца этого года. В итоге более 20 публикаций, 228 читателей и десятки позитивных отзывов. Известный маркетолог Александр Кот рассказал сообществу «Питерские предприниматели» о бесплатных методах трафика. По словам Александра, наиболее эффективно комплексная работа, где фундаментом выступает связка видео и текстового контента. Главное – не бояться начать. Интеллектуальная игра «Пап-квиз-гениум» магистра «Что, где, когда» Максима Поташова набирает популярность среди предпринимателей. 5 апреля в ресторане Советский Союз собрались команды со всего города. На этот раз турнир вопросов и ответов вел Знаток что где когда Алексей Рабин, а Максим Поташов руководил параллельной игрой в Москве. За одним из столов уже в третий раз собралась команда закрытого клуба предпринимателей Bright Business Club. Следующий пап-квиз состоится 19 апреля. Управляющий партнер компании Temlin Сергей Антонов. Стал совладельцем пивного бара повторить. Это хорошее место для предпринимателей и не только, где есть Wi-Fi, стратегические игры и авторское пиво. Сейчас Сергей у нас на связи со студией. Здравствуйте, Сергей. Всем привет, всем доброго вечера. Расскажите, пожалуйста, Сергей о своем новом проекте. Это бар Uh, бар называется «Повторите», находится в Питере, на улице Радищева, 38. Кстати говоря, ведем этот проект вместе с Лешей Зайцевым и Катей Вижентас. Вы их знаете по Bright Бизнес. Классные ребята. Uh, поэтому приходите, приходите к нам в бар, оставляйте нам ваши отзывы, помогайте нам делать бар лучше. Мы очень сильно стараемся и стремимся это сделать. Бар повторить. родищего 38. Благодарю, Сергей. к вам в гости. Вам спасибо. Хорошего вечера. До связи. И это все новости на сегодня. С вами была Ирина Шуваева, основатель Шуваева Холдинг. До встречи через неделю.